Вас с Новым Годом, Дед Мороз, От всего сердца поздравляет, А чтоб счастливей вам жилось, желание ваши исполняет. Принес подарочки я всем, И поздравление такое, Живите ярко, без проблем, Доход свою увеличьте втрое, Пускай здоровье не шалит, Любовь пусть мир вам озаряет, Удача пусть благоволит. А жизнь лишь радость доставляет.